Всем привет! Еще раз добро пожаловать в мое видео, посвященное безопасности протокола веб. Ну, что долго рассказывать? Перейдем в викибедию, посмотрим протокол веб, Wired Equivalent Privacy, стандарт шифрования, обеспечение безопасности сетей Wi-Fi. В настоящее время данная технология является устаревшей, но, как мы видели на сайте Wi-Fi, он используется часто и встречается, так что нужно уметь его взламывать. На самом деле... Как все шифруется, можно прочитать на страничке э, Википедии. В основе лежит поточный шифр RC4, выбранный за своей высокой скоростью работы и возможности использования переменной длины ключа. Для подсчета контрольной суммы используется crc 32 э, Тогда, в 1991 году, когда он вводился, это казалось э, ну, надежным алгоритмом. Но уже в 2001 году была первая атака, э, которая предложена с ходом флайером, э, в общем, атака флайера Мантина Шамира, требует наличия в кадрах слабых векторов инициализации. Это все также так почитаете вот тут схема инкапсуляции, декапсуляции есть. Там есть слабые векторы и, э, инициализации. В среднем для злома необходимо перехватить около полумиллиона кадров. Значит, нам нужно собирать, слушать трафик, находить там слабые, слабые векторы. Из них мы можем потом достать ключ. Вторая серьезная атака корок была предложена хакером, называющимся корок. И особенность в том, что для атаки не требуются слабые векторы инициализации. Опять снова собираем информацию, фреймы и вычленяем из них векторы инициализации потом их анализируем достаем пароль из них и последняя атака, которая стала, так сказать, последним гвоздем крышку группы ВЭПа, это атака Тевса Ваймана Пышкина в 2007 году, использует возможность инъекции RP запросов в беспроводную сеть. На данный момент это на более эффективная атака, для злому требуется всего лишь несколько десятков тысяч кадров, при анализе, и при анализе используется кадр целиком. Ну, занимает несколько минут. У нас практический курс скажу перейду тут перешел в Airgedon скажу переду, точнее перешел в Persecurity они а в Kale, ну, то же самое тут Airgidon уже установлен Airgidon далее у нас практи, практический курс мы учимся практическим знаниям поэтому я думаю почитайте статью она интересная. Проверяем зависимости, далее в LAN 0 выбираем 4, перевести в режим монитора 2, далее 9 меню атак на веб, 9. далее поиск цели 4. У меня тут предустановлен роутер, который работает в режиме веб и собственно, его будем атаковать проверяется только сети с шифрованием веб и тут в моем в зоне, в моей зоне доступности только одна, это битин 2 моя жертва ну, собственно, говорим далее 5, а пока все в одном корок, фрагментации инъекция РП, вообще все-все-все, Пышкина говорит что После того, как пароль будет получен, он запишет в root web capture key. Ну, в общем, если все устраивает, нажми, я туда запишу. Я говорю, у меня все устраивает. Класс. Класс. Нажмите Enter. И после этого, когда все будет готово, мы запишем вам файл. Запускается атака. Видно, что мы перехватываем в фреймы. Я там запущу. скажу что как все будет готово я вам покажу результат ну буквально через пару минут все готово открываю новое окно терминала говорю сюда и идем в root где он пообещал нам сохранить Он говорит веб Он говорит Rgiton, пароль расшифрован веб во время атаки, BSD такая то канал четвертый, SSD Victim 2. Пароль у тебя был 16-ти речный. А, Б, А, Б, А, Б, А. Б. Я скажу правда, действительно такой вот устанавливал. Можете поддержать проект. Это Visitors, это Ergidon. Вот так вот веб взламывается буквально за несколько минут.